В эфире государственной телерадиокомпании ⁇ Альтер Новости ⁇ в студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте! В преддверии дня города Бишкек в столицу прибыли 60 новых автобусов на газовом топливе, которые уже совсем скоро начнут обслуживать пассажиров. Президент сегодня лично осмотрел состояние нового общественного транспорта, побеседовал с градоначальником и непосредственно с самими водителями. Автобусы были выстроены на центральной площади с сотрудниками бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, который будет их обслуживать и упускать на линии. Президент протестировал на удобство новый транспорт, а также ознакомился со схемой работы электронного билетирования. Он поручил ускорить процесс внедрения этой системы с целью повысить доходную часть от обслуживания и в дальнейшем за счет этого увеличить столичный автопарк экологичными видами транспорта. Эти меры, как отметил президент, необходимы для решения проблемы со смогом и обеспечения горожан комфортными услугами проезда. Ожидается, что новые автобусы выйдут на свои линии с 29 апреля. Кроме этого, планируется запуск двух новых автобусных маршрутов номер 36 и 48. Правительство автобусы является что они больше предыдущих выше и внутри имеется 8 камер которые будут отслеживать карманников тех которые будут вести себя неподобающим образом в местах общественного пользования в автобусах и я думаю что данные автобусы будут очень комфортабельные для горожан мы планируем ежегодно сейчас увеличивать парк именно автобусами такого качества. Правительство продолжает работать над проектами на основе государственно частного партнерства, являющимся важным направлением государственной стратегии по развитию частного сектора. В настоящее время ведется активная подготовка к реализации двух проектов по финансированию, строительству и содержанию 20 школ в городе Бишкек и Чуйской области, а также проект по финансированию, реконструкции, оборудованию и предоставлению услуг медицинской реабилитации на базе научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения при Министерстве здравоохранения, который расположен в селе ТАЖДБ Чуйской области и детского реабилитационного центра дэн бывший Алтын-Балалык. Отметим, что данная работа ведется при поддержке международной финансовой корпорации. Структурой проекта строительства и эксплуатации 20 школ предполагается финансирование строительства школ согласно предъявленным техническим требованиям и установленные сроки. содержание здания, оплата коммунальных услуг и обеспечение безопасности на протяжении всего срока проекта. Планируется, что Министерство образования и науки будет предоставлять образовательные услуги – Ожидается, что использование механизма ГЧП позволит получить преимущество от опыта и финансирования частного сектора, а также знаний и операционной эффективности частных компаний для предоставления услуг медицинской реабилитации соответствующего качества. В феврале уже был успешно запущен первый проект ГЧП в Центральной Азии, организация услуг гемодиализа в городах Пишке, Кош и Джалабад. Основной, основной объем прямых иностранных инвестиций более 88% направлен на предприятия, обрабатывающих производств по добыче полезных ископаемых, геологоразведку, сферу финансового посредничества и страхования, также информации и связи. При этом объем инвестиций, направленный в сферу информации и связи, увеличился в два с половиной раза. Предприятия обрабатывающих производств в 1,4 раза, в то время как инвестиции в геологоразведку снизились в 1,9 раза. Сферу финансового посредничества и страхования в полтора раза. В Предприятия по добыче полезных ископаемых на 4,9%. В общем в объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китай. Это более 40% от общего объема поступивших инвестиций. В Нидерланды более 7%, Великобританию 4,9%, Турцию 3,6% и Швейцария. 3 четыре процента увеличились инвестиции из России практически на двадцать процентов. ГСБ произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 11 миллионов 333 тысяч сомов. На сегодняшний день общая сумма средств, поступивших на единый депозитный счет со стороны финпола, составила 538 миллионов 215 тысяч сомов. В настоящее время государственные службы по борьбе с экономическими преступлениями продолжаются соответствующие мероприятия по исполнению решения Совбеза об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах, а также тезисов президента, направленных на на обеспечение внутренней экономической безопасности страны и возмещения ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений. 20 апреля ГКНБ в ходе контртеррористических мероприятий во взаимодействии с зарубежными партнерами задержан, доставлен гражданин Кыргызской республики 91 -го года рождения, разыскиваемый за причастность к террористической деятельности боевиков МТО в Сирии. Установлено, что задержанный с 2016 года находился в составе формирования международного терроризма, прошел диверсионную подготовку и принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирии. В ноябре 2018 года он был по указанию главари МТО выведен из территории территории Сирии для формирования подпольной ячейки и ожидания прибытия других боевиков из Сирии с целью дальнейшего ведения так называемого вооруженного джихада в странах Центральной Азии. Осуществление террористических акций с использованием самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия. По данному факту ГСУ ГКНБ начато досудебное производство задержанного дворен В СИЗО ГКНБ ведется комплекс следственно-оперативных разыскных мероприятий. В Кыргызстане установлен новый порядок получения разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. Новое положение о порядке осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Кыргызской республики вступает в силу с 1 мая этого года. Прайс – лис на получение разрешения на трудоустройство не пересматривался с 2016 года. Новое положение дает возможность создать на рынке труда приоритет для граждан Кыргызстана. Вместе с тем, в новое положение включена графа «высококвалифицированный работник». Привлечение высококвалифицированных Квалифицированных специалистов должно помочь в развитии различных сфер экономики страны. Мы предлагаем привлекать на территорию Хрысной Республики высококвалифицированных специалистов с целью того, чтобы они дали свой вклад для развития Хрисской Республики. Разрешение на работу мы выдаем им на три года. При том, что разрешение на работу будет стоить 10 тысяч сомов всего лишь за три года. В Министерстве экономики состоялся круглый стол на тему осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза. Целью мероприятия явилось всестороннее изучение правоприменительной практики государств-членов ЕАС и выработка оптимальных решений по предотвращению возможного возникновения технических барьеров в торговли в рамках союза. Так было отмечено, что в ходе круглого стола надзор за рынком – это важнейший инструмент контроля соблюдения обязательных требований нормативных правовых актов или стандартов, обеспечивающих жизнь и здоровье людей. Техническое регулирование в рамках ЕС у нас является ключевым элементом и вообще в целом в работе Евразийской экономической миссии. У нас, вы знаете, единая политика, единые требования принятия техническими регламентами. И тем не менее, по-прежнему у нас существуют проблемы, которые связаны с торговлей между странами. Часто это возникает в вопросах сложности применения технических регламентов нехватка стандартов. Вопрос возникает в системе оценки и соответствия. Соревнования пожарных прошли в Южной столице. Шесть пожарных бригад соревновались на скорость по нескольким дисциплинам, в частности, в установке выдвижных и подвесных лестниц для эвакуации. Цель мероприятий – повышение готовности огнеборцев, усиление слаженности работы. Лучшие бригады по итогам соревнований были отмечены ценными подарками. Отметим, с начала года в Оши произошло 38 пожаров, 4 человека погибли. Мы еще раз проверили навыки быстрого реагирования пожарных бригад. Повысили их готовность. При пожаре даже несколько минут могут сыграть решающую роль. Именно поэтому действия по спасению людей должны быть отработаны до автоматизма. Итоги конкурса на лучший туристический слоган Кыргызстана подвели в Министерстве культуры информации и туризма. Лучшим вариантом, за который автор получил 5000 долларов США, был признан «Кыргызстан бесконечно уникален». Его придумала студентка КНУ Аджар Сатыбалдиева. Как отметили в Минкультуры, этот слоган самый эффективный для рекламы туризма в стране. Он указывает, что в Кыргызстане есть нечто совершенно недоступное, в других странах уникален и усиливает это утверждение словом «бесконечный». Это интригует потенциального туриста. Английский вариант слогана будет основным. По мнению жюри, также он содержит слова с латинскими корнями, которые имеют схожее написание в разных языках, что значительно расширяет возможности использования слогана за пределами англоязычной аудитории. Дополнительный за слоган наиболее эффективно рекламирующий экотуризм среди аудитории развитых стран присужден за вариант Кыргызстан «Самый, самый чудесный». «Семь чудес природы». Автор слогана – бишкекчанка пенсионерка Людмила Колычева. Дополнительный приз за слоган «Наиболее эффективно рекламирующий отдых в Кыргызстане» для русскоязычной аудитории получила получил кыргызстанский дизайнер Нина Орлова за фразу «Кыргызстан – отдых на высоте». Обоим авторам вручили по тысяче долларов. Организаторам и спонсорам конкурса выступила одна из компаний швейцарской финансовой группы при поддержке Минкультуры. Всего на конкурс прислали более шести тысяч вариантов слоганов. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом ЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.